English. Сегодня урок номер 29. Его тема Употребление слова много с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Что же за это слова? Это слово many и слово match. Many и слово match. Дорогие друзья! В этом формате мы поработаем со словом many, many, который идет с существительными. Когда же употребляется слово many с существительными? Его можно употреблять с существительными только тогда, когда можно все сосчитать. Например, мы говорим «много домов». Много столбов, много крыш, много окон. Это все можно посчитать. Много птиц, много автомобилей, много людей. Это понятия не абстрактные. Это то, что видно и то, что мы можем сосчитать. Ну, например, давайте посмотрим на этот формат и э, попытаемся закрепить это познание. Много мальчиков. Many boys. Можно сосчитать? Можно сосчитать. Много девочек. Можно сосчитать? Можно. Many girls. Girls. Множественное число. Girls. Много друзей. Many friends. Many friends. Много друзей. Много кроватей. Можно их сосчитать? Конечно, можно. Many beds. many birds, много птиц. Many birds, many birds, many birds, птицы. Много животных. Many animals, many animals, животное animal. Много животных. Many animals. Много магазинов. Many shops. Many shops. А можно many stars. Many stars. Много машин. Many cars. Many cars. Американцы могут сказать many cars вот здесь интересно много как вы думаете, что это такое? много чего? времени? нет, это ошибка много раз many times, many times. много раз например мы хотим сказать неограниченное количество или число раз как сказать? limited это ограниченное они ограничены unlimited число number times неограниченное число или количество раз unlimited number times ну в данном случае много раз many times хотя time переводится как время время но time может переводиться как количество раз много поездов many trains many trains можно сосчитать все это много самолетов many planes many plans. я ем например много яблок как скажем? я ем I eat много можно сосчитать много можно many Apples. То есть, дорогие друзья, в этом формате мы поработали значит, со словом many, который идет с, с, с существительными, которые можно сосчитать. В следующем формате мы будем работать со словом much. Оно идет со существительными, которые невозможно сосчитать. Это абстрактное понятие. дорогие друзья в этом формате мы работаем со словом матч слово матч употребляется существительными которые нельзя существовать. это неисчисляемые существительные существительные это абстрактные существительные то что мы видим и воздух и небо и море и наши мысли, это все абстрактное. Ну и многие другие примеры, мы сейчас просмотрим, какие. Почему здесь нельзя употреблять many, а здесь употребляется much? Напомню, что many, слово употребляется существительным, когда мы хотим сказать, что много друзей, много предметов, это все, что мы можем сосчитать. Там мы употребляем many, Здесь матч. Смотрим. Много работы. Абстрактное понятие. матч work. Match Много воды. Ну вода есть вода. Match water. Match water. Много времени. Much time. Much time. В том формате мы смотрели там много раз much times. much times пожалуйста не забывайте и не путайте здесь много времени понятие время абстрактное это философское понятие такое же как пространство и время время и пространство во вселенной они бесконечные то есть они не имеют ни начала они не имеют ни конца все бесконечно в пространстве, как говорят, все бесконечно во времени. Значит, много времени — категория абстрактная, поэтому much time, much time, много сахара, much шуге. much шуге. много сахара, много беспокойства, much trouble. Матч краубл. Много беспокойства. Матч краубл. Много соли. Матч солт. Матч сол. Ты посыпал много соли. Ты не добавил соли. У тебя соль невкусная. У тебя мало соли. Или, вернее, тебя пересолил. У тебя много соли. Везде это надо употреблять матч Much. Это категория абстрактная. Не 5 килограмм соли. Там бы мы писали many. А здесь много соли. Much salt. Много пива. Не 3 кружки. Там many было бы. 3 кружки. 3 uh, cut, cups. 3 cups of beer. 3 кружки пива. 3 cups of beer. Когочего пива? Of beer. Здесь много пива, понятия абстрактные. Поэтому much be, much be, много пива, much be, много денег, много денег. Much money, деньги понятия абстрактные. Much money. Но если вы хотите сказать, что у вас много рублей, а еще лучше, когда вы хотите сказать... У меня много доляров. Да. Если у меня много доляров, то вы должны сказать I have very many dollars. Или рубль. Поэтому, если конкретно вы говорите, значит, что доллары и рубли, там потребляется many, many. А деньги, деньги, вообще деньги, в принципе, деньги. Эта категория абстрактная. Поэтому match money. much money. Не забывайте про это. Если конкретно. Динары, фунты, стерлинги, рубли или доллары. Конкретно. Там money. Если вообще деньги. Значит, much money. Вот э, еще интересное одно предложение. Мы пьем много молока. Ну. Понятия абстрактные, абстрактные, предложения утвердительное, утвердительные, или я пью много молока, или ты пьешь много молока. В данном случае мы пьем много молока. We drink much milk. Обратите внимание, я выделил much. much. Почему? Потому что в утверждении, в утверждении слово much не употребляется существительным это неправильно, потому здесь и красный а что нужно чтобы было правильно? а просто добавить что-то вот смотрите внизу, зеленым, слишком много молока или внизу сока то есть добавить ту одно слово, ту это слишком слишком много сока а так употреблять в утверждении что я много ем чего-то, что я много там пью, что я много читаю, значит такое одно слово как матч утверждение не употребляется. Но я вам еще скажу позднее еще одну фишку. Это будет в следующем формате, чтобы это все не, это знать это хорошо, это прекрасно. В утверждении матч как бы само одно слово не используется, надо добавить или слишком много, или очень много, very much. Вместо ту вот здесь можно сказать слишком много too much juice сока, А можно сказать очень много very much juice. Не имеет значения. Не имеет значения. А теперь переходим к следующему формату. Дорогие друзья, я хочу еще раз напомнить, что в тех двух форматах мы разбирали слова many. Оно идет существительные, которые можно э, посчитать. И матч. Это существительные, которые идут э, со словом матч, и их нельзя сосчитать. Как вода, воздух, соль, сахар и деньги и так далее. Или мысли там, или беспокойство. Не сосчитаешь. Там матч. А я вам обещал, что скажу про фишечку такую. Э, когда не знаешь, что сказать. То ли мени, то ли матч вот она, эта фишка, которая заменяет все. Если не знаете, как сказать, то со всеми существительными, со всеми выступает вот это a lot of. A lot of. Не знаешь, как сказать? Можешь сказать много друзей, можно сочетать, можно. Ну, не знаешь, ну, забыл. Но лучше знать, конечно. Значит, много друзей будет a lot of friends. Никогда не ошибешься. A lot of friends, много друзей. Много воды, ну много воды вы знаете, что это абстрактное понятие, абстрактное. Там надо much water, much water. Ну забыл, ну забыл, бывает забыл. Скажи, a lot of water, много чего? A lot of water, кого чего? Если выступает типа как родительный подель, сразу всегда ставьте ов. Много кого чего ставьте вопрос. Воды, значит, всегда надо ставить ов. Но читается вот это ов как ов ов. Много воды. A lot of water. A lot of water. Много денег. Ну мы знаем, что много денег это Much money, much money. Много долларов, many dollars. Также и рубли, many было. и они были, и шиллеры, и динары, и фунты стерлинги, и юани. Money, но много денег. Much money. Ну забыл? Тогда употребляй то, что можно со всеми. A lot of money. Много денег a lot of money Я пью много водки Ну, я так умеренно, конечно, так, если честно I drink a lot of водка vo I drink a lot of водка Я пью много водки I drink A lot of vodka. Он любит очень много читать. Читать понятие абстрактное. А здесь просто можно сказать. He likes. Он любит. В конце s. Потому что утверждение настоящее время с местомением он, она, оно в настоящем времени утверждений глаголу добавляется s. He likes very a lot of read. A lot of read. A lot of read. Сколько это стоит? How much does it cost? Вот здесь в этом предложении говорится о том, что how much и how many оно употребляется в вопросительных предложениях для формирования вопроса. How much? В этом предложении how much выступает как does it cost? Сколько это стоит? Или, например, сколько у тебя друзей? Друзей? Можно сосчитать Можно. How many do you have friends? How many do you have friends? Сколько у тебя друзей? You have у тебя? Ну, мы переводим, привыкли переводить ты имеешь, но в целом I have это значит у меня. Это надо понимать тогда очень легко. I have у меня. You have у тебя. We have у нас. We have у нас. Дорогие друзья, наш урок приближается к концу. И, как всегда, нам необходимо... Закрепить наш материал. Итак, слово many употребляется всегда с существительными, которые можно считать. Например, много домов, много столбов, много окон, много друзей, много автомобилей, много собак и так далее. Many, many dogs, many. People's, many friends many windows слово much употребляется существительными которые невозможно сосчитать много воздуха много воды много температуры много беспокойства много сахара много соли много денег и так далее в заключении, дорогие друзья, я хотел бы сказать, подписывайтесь на мой канал, кликайте, оставляйте комментарии, пожелания. И я желаю во всем вам успеха и прекрасного настроения. На этом наш урок завершен. So long. Пока. До встречи. У меня ежедневно, ежедневно выходят фильмы, поэтому вы, если хотите, всегда будете питаться такой духовной пищей, которая потом может перерасти во благо материальное. У меня всегда свежая пища, она не застоится. Каждый день новый урок. Всего доброго. Пока.